Смотрите, господа, какие дома делают из обычных деревенских избушек. Была избушка ну, на две комнаты, да? пяти стенок так называемой. Сбоку пристроили еще помещение из газоблоков, по-моему. Второй этаж. Сзади, там, по-моему, веранда или что-то, но отсюда не очень видно. Второй этаж. И обшивают чем-то таким красивым. И дом выглядит вообще прекрасно, надо сказать. И достаточно большой по площади получается. А самое главное, видите, вон там машина стоит, ржавенькая. Но дело не в машине, а дело в том, что напротив нее есть гараж. Здесь еще цокольный этаж, в который может заехать машина. Представляете? По сути, здесь три этажа. Да, была вот такая избушка. Вот такая, примерно. Угу. Замечательно, я считаю, да? Угу наконец-то сегодня теплый день у нас выдался такой вы хороший так солнышко светит нам нужно ехать на почту отвозить посылки с саженцами до часу надо успеть время уже полчаса а костенька там не чешется нифига мы уже с сашей и зубы почистили да угу. да и покушали Мама, скажи, мама, он все делает до один, а я бездельничаю. Но ну, это действительно так. Собирает он все саженцы. Да, Саша все время в хочет идти зачем-то. Что там в этом овраге делать, непонятно. В общем, он собирает, потом мотает, потом пакует, потом забивает, потом клеит потом уносит, потом увозит, и потом опять уносит на почту. Вот. А я ничего не делаю. Я только схожу с Сашенькой на руках и смотрю на это все. Видите, как я живу? Бездельница. Смотри, чтобы Дуня не выбежала, а то она может пошлугнуть. Дню... Ладно. Тю -тю -тю -тю -тю -тю -тю, принести хочет? Да. Давай, это хорошо соседи подкармливают луком. Я люблю салат из лука зеленого, с яичком, с майонезом. Я его весьма и жру. Каждый год. В июне меня уже не утошнить начинает. Но я его все равно жру, потому что он вкусный. да, очень. И полезный. Я вам покажу сейчас мульденеж, мою любимую. Давай пойдем смотреть. Я? Булочка моя. Вот. Ой! Вот Вот Это все цветочки будущие да, не, рви. Не, рви, не рви Не рви Да, не надо Так -с. Вот, например Тоже Я не знаю, вообще ничего не вижу В камеру тут? Наша красоточка Пристегивается На все 150 ремней как прям в самолете истребителя. Вот это кресло перешло День наследства от Ванюхи Мы хотели его продать Когда он вырос из него Но так случилось, что не смогли продать Ну Особо и не старались Как бы оно так и валялось Оказалось не зря Кресло, между прочим, очень хорошее Кресло же все делится на два типа: Одни для гаишника, другие для безопасности детей но Вот это вот для безопасности Ничего нового абсолютно нет Потому что мы все это время Занимаемся одним и тем же делом Пакуем, пакуем, отправляем, отправляем, пакуем, отправляем, отправляем, пакуем. Ой, все остальные дела стоят, потому что просто на них нет времени. К сожалению, много я не успеваю сделать и по растениям из того, что нужно бы сделать. Да еще дождь, дожди тут льют. Три дня лил дождь, да, Ну, это как бы Ну что, как бы всего три как дня. Бы. Все равно, эти три дня пришлось сидеть дома, но вообще даже ничего не собирали, потому нет, что я собирал один день, потом промоклись. Думаю, да. Как там, один день год кормят? Uh -huh. За это время мы, значит, у нас самая большая выручка в весенний этот сезон еще будет там осенний. Ну, вообще мы отправляем все лето саженцы, потому что все в горшках, но летом все равно как бы гораздо меньше заказывают, волна заказов падает вот. и начинается только там с осени опять, а в мае она такая очень массовая как бы, потому что люди все хотят быстрее-быстрее посадить деревья распускаются саженцы зеленые стоят я вам покажу с приедем с почтой мы на почту поехали там обед скоро Нужно да поехали уже да Тогда. в общем Быстрее. если кто еще не успел заказать смело заказывать у нас все саженцы в горшках и никаких проблем с пересылкой не было саша на данный момент похож на петровну да она так сидит, у такое выражение лица она похож на петровну сады Папа дал задание там саженцы вам поснимать, показать, какие они уже, что с ними, как там они. Папа здесь постоянно все подряд собирает. Вон, видите, все с листьями. Все. Еще что-то покажу. О! Вот, вот такой вот, это ненормально. Саженцы, они у нас падают прям. А вот это с цветочками, смотрите-ка. Вот так. Цветочки у него уже тут есть. Первые ягодки, смотрите. Первые ягоды. Зеленые еще. И вот, это же ягоды или это бутончик? Да, это ягоды. Вот такие зелененькие ягодки. Видишь, миля? А, он там есть, вон он. Они такие миленькие. Хотя иногда и страшненькие. Они тут прям кишат. Потому что все вот это беленькое немного. Вон. Цветы. Вон он, шмель. Вот он я. Привет. Вот так я люблю прыгать. Сейчас буду. Стальтуха. Ой, ой, ой. На ноги я ее делал, так и не научился. Сейчас трясти не так должно. Скоро, скоро у нас будет распаковка и обзор телефона бронированного MiY12. И он, возможно, достанется мне. Знаете, как я рад? Знаете, как я рад? Рад, рад, рад. Мы вот тут, Сашенька, дверь держим на почте, а Костенька носит коробки. Вон он. здесь в такой витрина просто вообще ужасный там сдувает сейчас коробки сдадим и пойдем в пятерку за зачем за молоком и за хлебом да? маленькая моя замерзла и теплая залива пятерочку там у нас хлеб кончился еще что-то подкупить молоко Вроде. Ну, в общем, так помелче. Обычно мы ездим один раз в неделю и закупаемся по полной. А сейчас что-то как-то все закончилось внезапно. Мама. Угу. Мама. Мама. На камере морковь почему-то желтая. А реально она оранжевая. Оранжевая, да. Видимо, баланс белого тут неправильно. Она прям очень оранжевая. Ой, а ты синяя, Тань. Нет, одна луковица осталась. Заворачивай, Сашка, заворачивай. и куда-то давай мне давай пальчик нет. нет как нет пойдем тогда с мамой тележку возить мам, тележку возим пошли цветочки да, цветочки Девочка любит цветочки. Что это у тебя такое? Это желтенький цветочек. Давай, одуванчик полевой. Она мне хотела дать мама. Папе дай. Вот, а, все, пошли. спасибо. Пошли <голос> <голос> да нравится тебе, М -м -м -м. качается, Сашенька. Да. <голос> <голос> <голос> Мама, сильно уже. Держись, держись. Не отпускай ручки. Молодец. Да она по ровной-то поверхности Маша, с трудом. Смотри, иди. Вот. По бревнышкам иди. Давай. Давай. Топ. Топ. Вот, вот, молодец. Надо тренировать. гипоталамус. Так. Так, вот. Давай мне за две ручки держись. Вот молодец. Вот как Сашенька ходит. Ой, как Сашенька. Скажи, что мама со мной делает, непонятно. Давай, держись. Хватит. Давай, стой сама. Давай, давай, вставай, давай, давай, иди сюда, иди ко мне, иди. Иди, иди, не бойся, иди. Давай, давай, давай. Иди, иди ко мне. Иди. Ну иди. Давай, давай, дай драку. Не бойся, вставай, вставай. Ну давай мне я посмотрю. Неси сюда. Вот, молодец, молодец, вставай. Давай. Ну, шажок сделай. Один. Ну ты же можешь, Саша. Сашка. Пол, Ползти сюда. Давай. Топ-топ, давай, давай, топ, топ. Давай, давай, топ, топ. Давай. топ. Давай. Давай, давай. Шажочек один. Девочка. Ну, да. Осторожная. Ваня бы уже давно пошел, бы упал бы здесь, расстал бы даже. точно. Давай мне ручку. Давай. Давай ручку. Польчик Давай, давай. Вот че, вот вот она вообще не опирается. Она просто, просто не знаю, почему не идет без пальца. Вообще-то может и нет, потому что он там как-то не очень внушает доверие. Вот такое крепление, если честно. Смотри. Давай мы за тобой заедем. Прям пешком пойдешь? Ну ладно, мы домой тогда поехали. Окей. Ребенок номер раз выразил желание домой самостоятельно. Говорят, не заезжайте за мной. Я пойду пешком. Окей. Пустите. Хоть энергию маленькая скинь. Город расколется на бириады зеркал. Рвутся в любовных пожарах петарды сердец. Стенка за стенкой душа, за душою тоска. Тянет в болотную топь заколдованных мер.